Скудишь волт, скудишь пол, скудишь волт, скудишь я хозяин твоей такой девки Мне не нужно ваших денег Тут дед бро не знает про меня Зато меня знает страна Она твоя девка сомневается Ты или я? Мне пятерки автомат ставят учителя Не смогу смотреть твои мамке в глаза Копия с ней, прошла проверку на подлинную Ставлю дорогие красоты, не терплю нищиков а моя призма От чего в жизни меня окружает Только слезть у Кудишь фолд, вебас на фолд, кудишь мен, мен, это я. как Скотч, я как скотч, фолд. И мне не нужно ваших денег, тесют. Каждый раз за день все iPhone беру. В руки телефон, посылая всех далеко, далеко. Может быть, это я не готов, но мне плохо, чтобы со мной не приключилось. Не сам не по себе, просто чтобы не случилось, чтобы не случилось, чтобы не случилось, чтобы не случилось, чтобы не случилось. Вы как скотьешь полтроп, вы как скотьешь полтроп, вы как